Ну, выжил, потому что мы все были здоровы. не нельзя, заехали туда, нового. они файр тима ладно. можно? можно, здесь, ко мне в смысле нельзя остановить здесь? ебать, что слишком близко? серьезно? а кому файр тима? А кому файр тима? кто там просил? я, я, ага, давайте все обратно в машину, мы слишком близко тоже торчим метки щита, как не хват а, что я отстреливаю с горы? Ага. Перестреляли? Кого Кто-нибудь открутит, наверное, соплю, полностью разгружайте, потом поставлю земного, вообще а поставлю пулеметы и прочую херню. Давай, здесь У меня соплайки уезжает. Сыть, брат, да? молодец, у Дальше в наступление. На точку двигаем. Да, да, да, заходим в точку. Кто-нибудь, взявите пулемет, остальные в точку. Да, кто там есть? нам будет что встань по нашему хабу, забери соблю отвези ты услышал? Алле. А да? слышу. Возьми сокруты, пожалуйста, придумай его. Все, принял. Спасибо. Бля, а у нее колеса сбиты. А, возьми кит с мини-медика на инженера. Все, понял. Если не инженера, то на водителя. Что один, что такой мог учинить. я понял. Да, и сучтите, а на точке все еще есть. Бля, подошли к этому. Таракан, смотри, прям возле этой рации, к рации подходит один хуй. Помнишь, откуда тебя убили? Азимут. Прям возле сопли. Он прям в упор ко мне подошел. Я понимаю, Азимут. В смысле, перед капотом он был. Так ты его убил? Я его, я его не мог убить. Но он лежит мертвый. Значит, он устал просто сам. Поднимешь меня? В этой фарихатке или как в этом, в платке на башке? Да, да, да мертвый лежит но ну, с водой мертвый лежит на тебе а вот <свят> <было> на... <свят> даю метку примерную снайпер сна развернись короче метку дал на на каску. даже движение да я продублирую Даракан. Да, что? Блять, так, открой, что? Хорошо, шатла. И по мне с на противоположной стороны стреляют. Вам пулеметчик перед тобой, мистер Бин, мистер Бин пулеметчик у тебя сопасть я не могу не отремонтировать не мог он, я баговался пиздец да ну, я да да да все да, да, да, понял уже уже. а она смотрела -то что он уничтожена скорее всего а да, да в нее в принципе заехал под нее заехал mm -hmm. Мотекс СВУ и, скорее всего, okay. ее подорвало, но типа не подорвало я понял, кто-нибудь мертвый есть? нет? нет, это плохо пополняем БК, уходим блядь, на порошек на мейн типа, по хорошему пополняем на точке все байкомплект, ну, на этом хабе и э, выкапываете фоб я проберусь до мейна, возьму соплиновую о, блядь, кто там есть? Гном по мейду. Пополняйтесь, я начну сейчас выкапывать. Пополняйтесь, да. Гном по мейду, встань, пожалуйста. Блядь, просто слов нету. Нахера было бы на предыдущем, что блядь. Так, парни, теперь где-нибудь вот сюда сдвигайтесь, пожалуйста, кто остался жив, кто остался мертв, наверное, по майну. Можешь включать музыку, нам ехать в Что там страйкер нормально проехал ну как видишь да откидываете Патроны сейчас не нужны особо никому? Сейчас идем эту вот медка получить, там уже остальные появятся такой Так, тут есть метка хаба, надо проверить ее. подходим на метку подходим не стесняемся Нам хаб заблочили, ребятам заблоки Оралли твой по ралли. Бля, ну, бля, кто сел за жут за Злая рыбка, потрогай меня. Ага. Проверьте, рад что-то, все, все, все, что, все, не, не трогай больше, раз что Так, сейчас отмечу примерно отсюда. Бим, uh, в машину прыгай нашу, прыгай прямо в машину нашу. Угу, uh -huh. отлично. Лежит, я подниму. Пока я не находи, Да, да, да, мы ждем, мы ждем все. Uh, Загружай все ресурсы обратно в машину. патроны тоже. Ага. Сейчас с этого машины, ребят, собираемся, хилим, сядем. Ну, mm. mm. дальше у нас дальше. Значит, тут будет нормально. Всех машин, всех людей себе, короче вот. Таракан тут нет. Таракан. Медик, комиссар, в машину. Медик, медик, машину. Бля. Так, у нас кровь нет, секунду. А кому-то дост... не достался, блять. Ушел с наших рядом снайпер. Обида печально. Ой, ой, это по нам. Шопа, там, говоришь, ну, работают? Не, а раз вы что выкупать, наверное, надо было. А, похеру. Там шестой, пятый, что-то я. Бегаю, здрасте, здрасте. А жди. Жди чудесный Анклав. Окей, okay, окей. Okay. Как раз Новый год скоро. Это уже проигрываем, выигрываем. Как это, Пока сказать, все хорошо, две пацаны захватили сейчас. Неплохо. Я выбрал правильную сторону. <с2>: Одна. У нас есть темки, блять. Они красивее звучат. Сразу я. За свои деньги. Мамадель, <с2> <с2> <с2> какой мне телефон в таком случае, блять? Ту, ту. Что там бакуза из машины? Да я в меня стрелил. Да, подниму. А, сказал просто, сразу, что тебя пострелили, -мо! моё Я не люблю жаловаться. <свят> <свят> Мужик, чертей. <свят> Оторвал ногу, выпал из машины. <свят> не повод жаловаться. Так, снова вас слышу. Анклав, ты в принципе можешь вставать по э, хабу, который. который любой. и пока пробовать атаковать точку. Ну, давай. Так, кто впереди место занял? Так нормально я Парни, если кого-то, если кого-то ранил, блять, ну хотя бы кричите, я не знаю. Огонь, спасибо. О, там что то какой-то хаб нерадужный, на котором я встал. Вай-7 да? его Будем знать, что к нему лучше не ехать. итак пацаны у нас есть охуительный шанс сейчас заехать в зушку Он надо его не шанс... упаскать да да шанс упаскать такой нельзя Здесь все таки на нету мне кажется она разъебуется. я кажется в эту зушку блять она от нас на западе была да да да видел бмп сейчас пока дождемся uh -huh. ж, блядь, заезд их майна ждем тут две три минуты ребят у кого-то есть кит на автомат на РПГ нет рядом со мной хода нет Куда ты уже убежал, зебра? это очень херовое место. забрать тебя вообще не слышно. Тебя микрофон не работает. Парни, машину. Пробуем прорываться. Блять, там пиздец. Какое движение. Давайте. Машину, парни. Высадка, блять, сразу. Подроб. Не получается, только приезжаем что будет за Мы как нельзя. Да, которая хуйтина и не едет. Сопля, сопля их, сопля я знаю, да, я да. знаю. Мы пытаемся прикрыться ее шумом. 7. обстреливает пара человек и никто не может с ней выйти сейчас будет вам хобот соплю принимает? нет нет нет пока осталось пока остался. разгружайте Оду разведу. Она у нее паника походу. Угу. Ты представляешь, переставить какую-то толи пулеметную вообще? Да, на тур не хватит, на пулемет хватит. Ну тут место. Ой, на центральную дорогу. Давайте на центральную. Блять, передо мной пехота, парни, нужно прикрытие. У меня МК блять для ближнего боя. Тут БМП осторожнее. Не отсвечивайтесь особо. нужно пройти ребят флангами на метку щита, как угодно на протинутку щита поставить там пулемет, смотрящий в сторону их мейна чё там подымется, думаешь, нет? грина, грина, грина моё, блин, о ещё наверное. пеха давай давай, побосяй, поднимай, понял. поднимай, поднимай, туда и... твою вот тут по мне лежат, по мне, дайте хуй, да? да-да-да по а мне да. отработали чёссы Четыре МП-30-ка? Бэка минус. Отлично, Бэфу закончили. Пулемет ставим? не Нет, Проходим на... Так, патроны, гляньте, чтобы у всех были, чтобы у всех была возможность нормально прожить чуть-чуть. А проходим на... Эм, здесь ящик. Так, я прям на выход, паску, главное, возьмите бургеры не забудьте с кока-колой это... так наш, наш у нас не инженеры да? рпш, он только один И есть, я... Ну, зато два медика два медика это хорошо, да Так, в этом режиме нужно будет буквально пара человек, остальные могут идти в атаку. Медики в атаку все, мне оставьте Бим, остается со мной Бим и э, Зобра тоже сам, со мной. Mm -hmm. Остальные в атаку. Джарак, то же самое, ты тоже двигаешься за в атаку. Если что, ралли есть. Сейчас ждем вертушку, настроим. Да, По метке движения у них торчит, если что, этот хап, имейте в виду. Зобор ты не туда бегаешь, должен выиграть со мной, а не крыльптон пузырку Закапывайте патроны, закапывайте хаб и все. и то же самое в вот атаку двигаем Там отметили хаб и хоб, надо продвинуться в ту сторону, все кто жив, что присутствует переживать он а, будет по ту сторону ипать. да что за, за читы блять это новая функция поднятия через вай фай это технология ноуты медицина просто дошла уже до этого ну Linda, не чё, спасибо, вопрос, спасибо, в воздухе это уныло, бей это это висит где? у тебя колеснавта, брат меньше принимая на бой на ты 14. обезболивающему из аптечки не балуйся так много Это а не ты чуть лучше посмотри а куда Как значит, это был дрон? Это были нурсы. Они пока Блин. пристреливались Блин. просто. А кстати, о а чем мы все из триггера ушли? Ну, всё. <laughs> <laughs> да, ребят, читай, все из триггера да, ушли? Горитесь. Дальше двигайся. Да-да-да, двигаемся дальше. Проходим 6 ребят, ребята, двигаемся дальше. Сейчас кто-то что ты стреляешь что-то это лавка распитая Так ни на движение подсасывает не <плево> Движения не проходите оставайтесь лучше ну, все вообще в воде заметить движение <плево> Ой, тут, спасите я сейчас у вас есть страховка я... я в канаду у меня она всегда есть давайте отойдем александр канады наверное 2 минуты еще страна канады тебя подставили. Север, Северо-Восток. <плодисмент> Еще там подумал. А, все, топ-топ, На крыше, на крыше один, вот тут на крыше. мне Сейчас на крыше, сейчас защищу. Так, я тут на крыше не помню. Медик сюда второй. там кто-то на крыше. Давай внутрь зайдем, внутрь, гранаты. Блин, ну, видал? Эй, жгалил, да? спасибо. Заходит. Да, Кто-нибудь контрольте арку, пожалуйста. Арку арку, арку, арку, Давай, давай. Ну, да, да, с этой стороны байки. По мне рация, Пометки счета. Yeah. Yeah. Ну, господи. Ну, че, я бомбить? да, Пусть его втроем будем тебя лечить, с Блин, кто-то С простого. А, они уже сменят. Медик есть? Есть. Чуть -чуть. Да. да хуя медик. нормально, ну, но? Ля, ну здесь, осталось. А, а ща, ща. А, ну, успевайте разбегаться. С блядь, кого я поднял. Убегайте. Помогайте. Помогайте. не буду сейчас лечить. Помогите, помогите, Так I'm alive, I'm alive